всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале напоминаю что в четверг у нас будет с вами прямой эфир анонс я напишу в разделе сообщества на главной страничке моего канала также хочу напомнить что у меня есть кто не в курсе второй канал ссылка на него есть под видео на нем я Делаю расклады в формате, как сегодня карты руки, расклады на одну позицию, и они короткие, то есть они буквально там, ну, до 10 минут. Причем расклады на том канале и на этом канале, они не дублируются, там абсолютно другие темы. Вот, Выбирайте себе позицию, первая, вторая и третья камешком, сегодня я была уже камешком, и мы сегодня с вами будем смотреть наш любимый, э, скорее всего, многими из вас любимый канал в потоке, либо совет Таро, что нам скажет э, Таро. Так, позиция номер один, смотрите, я буду на классике Райдера Уэйта, смотрим первую позицию, что вам хотят сказать э, карты, какой совет, что вам нужно знать, Прям вот в потоке. Так, ну смотрите, э, речь здесь пойдет о стабильности. В первую очередь э, стабильность. Вторая, это скорее всего связано будет с финансами, но в первую очередь речь идет здесь о стабильности. Здесь какие-то страхи, э, переживания идут... Э, Скорее всего, не переживание, а здесь какое-то, вы знаете, неудовлетворение, неудовлетворение вашей жизнью в общем. Здесь получается так, что вы находитесь пока еще в позиции отшельника, да, то есть позиции отдаления от внешнего мира, вы как-то закрываетесь в себе. И с другой стороны, вот именно вот в этой позиции уединения, вы э, как будто бы переосматриваете всю свою жизнь. Здесь не идет переоценка, а здесь вы как будто бы оглядываетесь назад и такое чувство, знаете, неудовлетворение. Вас, вас не удовлетворяет та жизнь, э, та точка, в которой вы оказались на данный момент. Та система, возможно, в той стране, в которой вы живете, да, вот какая-то система, э, какие-то правила. В том числе и правила вашей э, жизни, так как вы ее создали. Вот здесь ощущение того, что вам уже некомфортно, неуютно, вас не устраивает та позиция. И э, вот вам сейчас ничего не, не нравится, да? ничего не устраивает. Вы как будто бы оглядываетесь назад и понимаете, что вот что-то пошло не так в вашей жизни. То ли не тот путь выбрали, то ли не в том направлении двигаетесь, то ли не то совершаете. Вот здесь вот какая-то внутренняя неудовлетворенность, но именно масштабного объема, да, то есть это касается вашей жизни в целом, в большей степени то, что касается вашей профессиональной сферы и финансов. А здесь не, не, не о личной жизни, не о семье а, и даже не о здоровье, а вот вообще какой-то, знаете, вот, а, ваш подход к жизни, вы не удовлетворены. Что именно вас не удовлетворяет? А, вы не удовлетворены тем выбором, который вы сделали. А, здесь заново идет уже с позиции вашей новой жизни, что ли, новых взглядов, какая-то вот, знаете, вы как будто вышли на новый виток, и сверху вниз с горы смотрите к подножью, и понимаете, что вот, ну, что-то я не той тропинкой поднимался, да, надо было вот как-то по-другому, то есть вас не удовлетворяет та тропа, которую вы выбрали, по которой вы шли, то есть то ли надо было быстрее идти, то ли здесь вы как будто бы понимаете, что нужно было совершить другой, выбор нужно было пойти другим путем то есть если бы сейчас можно было отмотать вы как будто бы возможно другую профессию выбрали возможно когда-то пошли бы учиться доучились если такого нет сделали такой более осознанный какой-то выбор но вы на это смотрите сейчас с позиции того что вы уже прожили того опыта который вы получили и поэтому вот эти вот сожаления они не совсем уместны потому что вы стали таким каким вы есть на данный момент благодаря тому опыту который вы прошли и вот если бы вы отматывали назад вы бы не выбрали то что вы хотите сейчас по причине того что у вас не было опыта который вас сформировал но а с чем связано вот это вот огорчение с какими-то знаете долгими ожиданиями здесь ощущение того что слишком много вкладываете слишком много отдаете то есть такое ощущение что время не развивается э, быстрее но э, то, что касается плодов вашего труда, да, то есть, например, слишком долго учились и, например, если там работаете врачом, либо юристом, да, там по 6-7 по лет, пока учите, пока там, пройдете ординатуру, пока, в общем, очень много времени занимает. Такое ощущение, что много времени потратили ни на что. Либо на учебу, либо там на заканчивание там, второго высшего образования. А вот на саму суть, на само проживание здесь как будто бы времени нет. Либо, я не знаю, кто-то искал партнера для себя, вот как-то прожигал жизнь очень, либо уходил наоборот в одиночестве. И вот... Понимание того, что вот мало времени осталось на то, что а, действительно важно, то, что необходимо. Такое чувство, что э, не то чтобы вы прожигали по легкости, а как, как будто бы вот, большая часть вашей жизни, примерно две трети вашей жизни, оно ушло в никуда. И вот это вот сожаление сейчас огорчение, что надо было как-то по-другому сделать. Почему? Потому что здесь такое чувство, что зрелость есть, мудрость есть, а сил как таковых нету. Либо сейчас какой-то этап, когда нету сил. И вот ощущение, что время поджимает, а я хочу много еще что сделать, а у меня как будто бы времени на, этого, на это нету. О чем здесь речь идет? Ну, здесь ощущение какое-то, вот знаете эмоционального плана, да, то есть э, либо чувство, что как-то вот я не служил миру, что ли, как-то не, не отдал то, что мог бы когда-то отдать, не сделал либо не сделала то, что могла бы сделать в полной степени. Ну, то есть вот ощущение того, как-то э, поставить свои способности и возможности на службу э, во благо миру. Вот здесь э, такие какие-то высокие мысли о смысле жизни с одной стороны с другой стороны долгое время как будто бы знаете человек как в книге алхимика да то есть всю жизнь прошел всю жизнь что-то искал и в конечном итоге пришел к пониманию того что то что я еще оно есть внутри меня и вот это вот чувство, что я очень много времени потратила на этот поиск. И в конечном итоге то, что мне нужно, оно есть у меня, но я как будто бы сейчас этим пользоваться уже не могу. Уже поздно. Вот здесь как, какая-то такая энергия идет. Что еще вам нужно знать по поводу этой ситуации? А здесь ощущение того, что вы, вам вот эта вот информация дана, чтобы вы сейчас выстроили что-то новое в своей жизни, исходя из этого понимания. Что нужно сделать? Здесь надо как-то э, поставить для себя цель. Угу. Здесь вот это вот чувство, то, что вы нашли сейчас, какое-то э, видение э, жизни, какое-то свое мировоззрение, какие-то свои взгляды здесь вам нужно нацелиться на то чтобы проживать сейчас по полной в данном моменте своей жизни если как будто бы вот живите в счастье в радости в благости сейчас не не тревожить о чем-то не беспокоясь о чем-то то есть поставить себе как будто бы цель перестать тревожиться перестать сомневаться вот у меня такое ощущение здесь по энергии что Действительно, люди понимают, что мало времени осталось. Вот у меня такое чувство, что вот, я не знаю, там, как 20% осталось чего-то. И я хочу... Знаете, как будто бы все смыслы в жизни, они потерялись, и остался один единственный, что главный смысл в жизни ⁇ это просто жить, жить в свое удовольствие. То есть здесь чувство, что я уже не хочу ни к чему стремиться, потому что это все бессмысленно, это все как-то, не знаю, не имеет какой-то вот основы. Здесь открылись глаза на более глубокую суть вашего проживания в плане того, что единственный главный смысл в жизни ⁇ это наслаждаться ею, умение как-то, знаете, вот пропускать через себя, включиться 100% в то, что вы ощущаете. Здесь вот как будто бы вот это... Слово, которое часто употребляют «жить в моменте», вы его ощутили на себе. То есть здесь не просто красивое словцо, а вы осознали, вот здесь именно осознание вот этого смысла, насколько важно, просто быть в моменте то есть насколько важно если у кого-то есть внуки просто играть с внуками общаться что-то им рассказывать какие-то знаете вот первый детский шаг да, запечатлить, первое слово то есть вот какие-то мелочи да насколько они важнее того чтобы к чему-то стремиться и достигать и получать что-то вот здесь какой-то такой философский подход и возможность которая вам дается сейчас после вот этого осознания с одной стороны, сожаление о, о краткосрочности жизни, а с другой стороны, вам как будто бы дали возможность вот именно сейчас начать жить как-то вот по-взрослому, по-настоящему, по-мудрости. И нацелиться не на то, чтобы... Вот как-то стремиться к чему-то. Здесь вам дается, даются какие-то новые знания э, жить, вот жить по-другому. Более насыщенной, более яркой жизнью, что ли. Перестать волноваться бесконечно. Знаете, вот э, идти туда, куда хочется. И не думать о том, что, знаете, вот как-то... Кто-то меня осудит, либо кто-то что-то скажет, либо а, надо там деньги, например, на детей или еще что-то. Вот здесь как будто бы все нужно отложить на второй план, что самое главное это вы и ваша жизнь. Я не знаю, что здесь конкретно происходит, но вот у меня такое ощущение, знаете, вот я не случайно сказала про книгу Куэла, алхимика. О том, что вот то, что я всю жизнь искала, я нашел. А сейчас у меня такой, знаете, вот период открывается, насладиться то, чем, чем э, что я искал. То есть если кто-то, например, искал любовь, здесь ощущение того, что вот он нашел. И эта любовь не обязательно какому-то человеку, а вообще понимание э, именно вот этого вот э, состояния благости. Кто-то искал, не знаю, для себя партнера вот сейчас такое ощущение, что первично этот человек в моей жизни, не потому что вы зациклились на нем, нет, а вот, знаете, такое чувство, я хочу насладиться. У меня ощущение того, что вы как будто бы говорите там, ну я не знаю, сколько мне осталось э, жить, не знаю, там, 10, 20, сколько лет, оставьте меня в покое, дайте мне жить так, как я хочу, и пусть это будет неправильно, и пусть это будет, ну, как говорится, не по совести, но это будет моя жизнь. И вот здесь вот такое, знаете, расслабление, либо здесь ощущение того, что человек запарился уже постоянно, переживает, тревожится, знаете, и он себе говорит то, что до оно синим пламенем, да, да не будет у меня этой квартиры, ну и фиг с ней, я не буду уже на улице жить, вот что-то я придумаю, здесь вот какое-то такое, знаете, чувство, «Я, я устал, усталость не физическая, а моральная, как-то у кого-то быть постоянно в рамках, ограничениях, но здесь, скорее всего, больше речь идет о достижении. То есть люди, которые ставили себе цель, я не знаю, там, карьерный рост, либо чего-то добиться, там, я хочу вот, вот это изучить, и потом я буду счастливой. И вдруг вот неожиданно вы понимаете, что вот как если бы и кобы это в вашем случае уже не имеет смысла, а имеет смысл то, что есть. И вот там где я живу я здесь буду счастлив Неважно, это там деревня город неважно. у вас как будто бы глаза открылись на то что сейчас можно жить а, по-настоящему да вот новые начинания, новые желания какие-то появились а вы а, преисполнены энергии пускай еще не совсем понимаете куда идете но о, здесь такое чувство что вот как будто бы у вас начали гореть а, глазки да, загорелись вот я хочу я хочу это попробовать и пускай это будет ошибкой но вот это вот как знаете у меня такое чувство как как будто бы кто-то вынес приговор что вот вам осталось мало жить и вот ощущение того что я хочу успеть вот за этот короткий период э, прожить то что вот как будто бы всю жизнь не жил и вот здесь ощущение этого, я не говорю, что вам мало стало жить, потому что я не знаю, я не Богу. Но э, вот это вот ощущение того, что я хочу сейчас пожить. И вот разрешение себе это сделать, э, оно как-то, вы вот, знаете, внутри вас расслабляет. Расслабляет ваши мышцы, расслабляет ваше тело. И вот э, появляется некая такая гибкость, и вы начинаете получать удовольствие от самого себя, то есть мы уже как будто бы перестали ныть, перестали сетовать на трудности, сложности, на какой-то недостаток. Здесь, я не знаю, здесь вот какой-то такой, знаете, мудрый взгляд человека с горящими, блестящими огнями глазами и наслаждением, удовольствием от жизни. Знаете, как, как человек, который, я не знаю, долгое время сидел в тюрьме, вышел, и вот, вот это вот ощущение, что, а что, я теперь свободна, я могу выйти куда хочу, когда хочу, и меня никто не ограничивает. И вот, знаете, такое ощущение, что я не могу насладиться этим. То есть мне не то, что э, не получается, а вот, э, как, как бы так сказать... Э, Насытиться, вот я не могу насытиться этим, да, как странник, который хочет пить, и вот он пьет, пьет, пьет и никак не может утолить свою жажду, вот здесь ваша жажда жизни идет. Да, вы выходите из своей четверки а, мечей, где долгое время ничего не происходило, и идете как раз-таки в Короля Жезлов, в будущее, а, в огненность, а, в желание и жажду жизни. Вот здесь речь идет а, об этом. Что вам нужно знать? Все-таки расклад Совет Таро. Какой совет Таро? А, учитесь. Учитесь взаимодействовать с миром. Да? Учитесь... А, Понимать, вот энергию мира основана на дуальности, на полярности. Вот прям, знаете, здесь взаимобед, он не, не в плане того, сколько я тебе дал и сколько я получил. А в плане вот именно внутренних ощущений, что вот сейчас я поговорю с человеком, и я чувствую какую-то слабость, опустошенность, значит, я отдал больше. В следующий раз, когда я буду разговаривать с этим человеком, я буду обращать внимание на свое состояние. И как только я почувствую, что мои ресурсы будут утекают, я прекращу этот разговор. То есть здесь вот как-то по-другому, более мудро вы будете взаимодействовать с миром, с людьми. И самим собой в первую очередь. Здесь уроки вы проходили такие, ну, очень болезненные, кризисные. И вы осознали, вот это вот ваше ощущение, состояние, оно связано с тем, что вы осознали, что есть а, вот эта вот справедливость, что жизнь, по сути справедливость, плавнее выравнивание, да, то есть вот этот вот э, баланс так или иначе не получается держать, потому что в мире дуальности мы все равно скатываемся то к одной полярности, то к другой, потому что у нас есть движение. Если бы не было движения, да, тогда бы это была стабильность, а стабильность это всегда э, дисгармония, и она приводит э, к болезни. Только движение. И э, вот здесь, знаете, как, э, как уж, как рыба в воде, да, плавает, вот, она движется вперед, но при этом вот ее такое зигзагообразное движение, да, оно все равно отклоняется то влево, то вправо, но при этом она продвигается. Вот здесь вот какое-то такое понимание движения энергии к вам пришло. Здесь абсолютно другое сменилась энергия ваши взгляды, что-то вам здесь открылось такое, что-то вы осознали поняли, что а, теперь у вас появилось желание жить именно по-другому. И совет вам как раз таки, вот э, живите, да, то есть смотрите на жизнь не однобоко, а по аркану справедливости многогранно. Прислушивайтесь, присматривайтесь, приглядывайтесь, старайтесь не оценивать вещи, а вот просто, знаете, э, любоваться любоваться многогранностью, да, разными мнениями, разными высказываниями, разнообразием мира, животных, ситуаций, которые возможно в жизни просто любоваться и наслаждаться этим без какой-либо оценки. Здесь какая-то такая мудрая позиция вышла. Так, единички, Сейчас соберу карты. Не буду я их снова в колоду уложить. Вот Пишите, что у вас там происходит. Мы с вами переходим к позиции номер два красному камешку. Совет вам, двойке. Какой совет нам дает Таро? Королева Жезлов. Что по поводу королевы Жезлов? Тройка мечей. Так, здесь у вас идут какие-то переживания, волнения, связанные с конфликтом, возможно, ссорой. возможно, пришла какая-то информация не очень приятная, даже не то, что неприятная, а оно болезненное, угу. оно как-то имеет отношение то ли здесь как-то связано с каким-то человеком, да, по императору, то есть, возможно, это может быть мужчина, какая-то информация, принятое решение, либо это как-то может быть связано с профессиональной сферой, в таком случае здесь император выпадает как владелец да, той работы, того бизнеса, в котором вы находитесь. Либо здесь информация может касаться... каких-то ограничений то есть возможно вы что-то хотели и но внезапно появилось что-то что вас ограничило, ограничило в вашем каком-то желании да то есть возможно какая-то ответственность появилась возможно какое-то обязательство или обязанности до да, которые не дают вам двигаться дальше более спокойно, что ли, ну, с удовольствием. То есть здесь есть в ситуации какое-то разочарование по поводу, возможно, дороги. Может быть, вы хотели куда-то поехать, да, отдохнуть, и получилось так, что вас не отпускают с работы. Такой вариант тоже может быть. То есть здесь такое ощущение, что вы как-то нежданно, негаданно, что-то случилось в вашей жизни, не совсем предсказуемо, и вот э, здесь есть какое-то разочарование что это за информация была Ну каким-то образом либо это э, связано знаете с ожиданием чего-то, да, что-то вы здесь э, ожидали. Либо, может быть, это даже и с болезнью связано, да, то есть хотели как-то какое-то вот э, исцеление, может быть, вам предлагали э, э, не совсем какой-то традиционный метод э, лечения, и вы как-то отгораживались, защищались, не совсем он вам был. нужен как вы не согласны были а теперь может быть такое ощущение что время как-то упустило если это не связано со здоровьем то здесь вот какое-то ощущение того что вы как-то закрывались здесь возможно ситуация связана с тем что это долгое время происходило даже если это на работе да и вы вот от чего-то долгое время закрывались какая-то трансформация не происходила, и потом вдруг неожиданно что-то случилось может быть вы вскрыли какую-то какой-то обман до да, узнали может быть вы Ожидали, что вас будут повышать, допустим, по карьерной лестнице, а вдруг неожиданно в последний момент как-то ваша кандидатура была отклонена. Но однозначно здесь какая-то информация, которая вас потрясла, и вам от этого стало больно. Хорошо, и что с этой информацией? А знаете, здесь такое ощущение, что все, что не делается, делается во благо. Да, вам как будто бы это было больно, вам было не совсем приятно. А здесь даже и подвох какой-то мог бы быть, да, предательство. Подстава какая-то могла быть даже на работе. Но вот такое ощущение, что это вот во благо. То есть здесь скрылась какая-то какая правда. Какая-то правда, какая-то истина. Либо даже элементарно кто-то хотел, как я уже сказала, поехать в отпуск, да, и поездка сорвалась. И вы как будто бы узнали что-то. И вот то, что вы узнали, знаете, такое вот ощущение, что первично идет эм, вот эта вот боль, неприятие, а вторично, ну, как когда время прошло и вот эмоции как-то поутихли, вы поняли, что, а так-то она, наверное, к лучшему, да. Здесь какая-то истина вскрылась по поводу либо дороги, либо обучения, либо вообще вашего движения, продвижения по жизни. Хорошо, и какой вам совет тут нужен? Здесь нужно действительно знаете такое чувство что не сожалеете не сожалейте о том что произошло по причине того что здесь должно было быть очищение и вот в момент когда вы это проживаете вам кажется что это очень очень больно и это очень несправедливо но по факту вы как будто бы обросли тем что вам не нужно было и поэтому когда вы очищаетесь вам становится больно потому что вас как будто бы с корнем отдирают от кожи то что прилипло вот эти вот наростки и они уже не нужны но а поскольку они уже укоренились так глубоко внутри вас вы в момент когда выдирают это вам становится очень больно но потом приходит очищение и обновление Здесь нужно было избавиться как раз-таки, очиститься от того, что было в прошлом. Здесь и эмоциональный план тоже присутствует. Возможно, нужно было, знаете, как-то вот очиститься от каких-то взглядов на жизнь, да? может быть, каких-то убеждений. Здесь вот это очищение, оно некомфортное, очень болезненное и внезапное. Оно привело к тому, что в дальнейшем у вас будет возможность какого-то нового выбора. Нового выбора определиться с чем-то. То есть вам как будто бы будет дан новый шанс. С чем вы здесь должны будете определиться? Ну вот, видите, новый шанс, новая возможность у спиндаклей. А здесь вам просто нужно будет успокоиться, да, и спокойным как-то вот с чистым холодным умом рассмотреть, заново пересмотреть эту ситуацию, увидеть какой-то вот благостный исход и пойти в то новое-новый шанс, который вам дается. Да, вот завершение вот этого грусти. Знаете, иногда бывает так, что вот вас кто-то, вы, допустим, ожидали подъема по карьерной лестнице, а вас кто-то подсидел. И вы мало того, что не поднялись наверх, вы свою работу потеряли. И вот здесь вот вы как будто бы очень сильно огорчаетесь по этому поводу. Но если вы сядете и разберетесь, то вы увидите, что на самом деле, возможно, когда-то давно я уже хотел сменить, либо хотела сменить эту работу. И вот просто как будто бы тем ваши мысли, они сейчас реализовались. Просто вы этого не ожидали, возможно, уже как-то забыли. Вот, но ничего не уходит в никуда и не появляется из ниоткуда. То есть вот здесь вот эти вот ваши мысли, они реализовали то ваше желание, которое было давно. И по сути вот, вот у меня все равно идет вот это выражение, да, ниоткуда без добра. То есть здесь должно было завершиться, да, вот аркан суда. Здесь должна была, ну, точка быть поставлена, да. То есть здесь как будто бы уже какого-то развития в этом не было. Рано или поздно оно бы закончилось. Просто оно закончилось не тогда, когда вы ожидали. Вот это вот единственный момент. Вот. И можно, у вас здесь возникает это ощущение, что не вовремя. Но на самом деле все вовремя. Как бы это болезнь ни было. пройдет период, вы пересмотрите эту ситуацию, и вы увидите, что так оно было лучше. То есть благодаря вот этой ситуации что-то другое входит в вашу жизнь. Что-то, ну, не то чтобы лучшее, но то, что будет способствовать вашему дальнейшему движению. Совет того, что вам нужно сделать... подумайте подумайте о, с одной стороны о завершении и одновременно думайте что вот этого вот завершение, какие новые двери вам открывает подумайте не включая эмоции то есть если вам сейчас больно, то не надо ни о чем думать, да? просто проживите эту ситуацию, упадите на самое дно в своем эмоциональном каком-то проживании, то есть здесь не надо отказываться от эмоций, их нужно прожить, их нужно пропустить через себя, только не застревать, потому что так или иначе десятка мечей она не даст вам застрять, просто из четверки до десятки достаточно большой путь вам нужно будет пройти, но вы его пройдете. И вот когда вы успокоятся ваши эмоции, вы сможете, как говорится, на свежую голову утром подумать, и вы увидите, что на самом-то деле и хорошо, и к лучшему. Потому что что-то новое, да еще здесь по тузу педакли, самые счастливые везучие карты, какой-то новый шанс, какая-то новая возможность, новое предложение появится в вашей жизни. Не упустите эту возможность. То есть не сокрушайтесь, потому что уходит, А взгляните на то что приходит то есть переместите свой акцент с того что ушло на то что вы сейчас имеете и что какие возможности вам открываются но для этого вам как будто бы надо еще немножко посидеть вот в этой в этом состоянии грусти и переживания да, в котором вы находитесь то есть она тоже во благо так это у нас была вторая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку. Троечки смотрим вас. Что нам здесь в потоке хотят сказать? Здесь идет у нас мечтание о о каких-то, хочется сказать, перевороте, о каких-то переменах, да. Возможно, вы как-то общаетесь, говорите, рассказываете кому-то о том, чтобы вы хотели, чтобы в вашей жизни было что-то, помимо того, что уже есть, то, знаете, здесь как будто бы вы... Вот такое чувство, что у меня все есть, и казалось бы, надо сидеть и получать удовольствие от этого. Но вот какое-то вот внутреннее седьмое десятое 20 чувство говорит, что вишенки на тортике не хватает. И вот эта вот вишенка на тортике, она может изменить вам всю абсолютную жизнь. Главное, что вы ее нашли. Четко вы еще не понимаете, что именно это такое, но вот внутри какой-то зов, какой-то отклик. Внутри вас на эту тему есть. И вот вы об этом либо очень активно думаете сейчас, либо с кем-то разговариваете на эту тему. То есть ваша голова занята именно, как я и сказала, каким-то переворотом, каким-то изменением. Возможно, вы часто слышите, что вам говорят, что ты жиру бесишь, что да, вот все у тебя есть, уже сидела бы, и у других и этого нет. Но вот это вот внутреннее ощущение того, что что-то не достает вам, то есть вы как будто бы понимаете, что да, то, что я имею, безусловно, я над этим трудилась, я старалась, что да, всегда бывает что-то у кого-то хуже. И здесь вопрос не в том, что вы неблагодарны, а здесь вопрос в том, что есть какая-то внутренняя тревожность ваша, да, беспокойство не за будущее, а вот знаете, вот, когда есть ощущение какой-то недоделанной работы и вот вы понимаете что я не смогу отдохнуть я не смогу расслабиться вот пока ну вот не дает спокойно да, пока я это не сделаю и вот здесь вот ощущение того что вы еще не понимаете что это внутри есть какое-то вот это вот беспокойство но как-то при формы пока у этого нету есть некая такая идея того что что-то я хотела бы изменить. Но если вас спросить на данный момент, что бы вы хотели изменить, вы не сможете это облачить форму и объяснить понятным, доступным языком. Но вы понимаете, что что-то должно э, измениться в вашей жизни. Давайте попробуем, что это такое, посмотреть. Вот, ну, король педаклей. Угу. Знаете, ощущение того, что вы хотели бы получить... Э, вот какое-то такое, знаете, счастье, но... Вот у меня крутится в голове как, от какой-то стабильности. То есть, знаете, вот хочется постоянного какого-то счастья. Но что это за счастье такое, которое было бы стабильное? Здесь не счастье от денег и не, не счастье от семьи. А здесь вот какое-то такое состояние, знаете, вот когда э, босиком стоишь летом на земле, а она такая прохладная, но с другой стороны, она такая мягкая, она не твердая. То есть это земля, вот которую только что спахали. И вот ты понимаешь, что вот этот вот холод, он сменяется на тепло, и ты начинаешь ощущать вот какую-то внутреннюю силу. И вот это вот взаимодействие с землей, оно тебя наполняет. И вот это вот. Э, этот момент ты ощущаешь, что вот, понимаете, есть какая-то связь с землей, есть связь с чем-то таким очень сильным, мощным, то, что вас наполняет. И вот от этого наполнения вы ощущаете состояние счастья. Вот здесь вот примерно что-то такое должно быть, то есть счастье, которое... у меня идет почему-то, знаете, как эти а, шейхи в Дубае, да, вроде бы и деньги у них есть, и семьи огромные. И вот они понимают, что вот у меня есть целая династия, да, есть финансы, есть целая династия. И вот они наслаждаются, понимаете, они как будто бы гордятся. Вот здесь ощущение того, что я хочу гордиться чем-то. Чем вы тут хотите гордиться? Вот своим статусом. Король, э, императрица. Знаете, вот э, как будто бы гордиться собой, да, вот э, своими какими-то достижениями. Но здесь не внешние атрибуты, а вот э, хочется сказать самому себе, я молодец. Вот кто молодец? Я молодец. Да? Вот я в жизни достиг каких-то высот. Вот для вас э, действительно достижение какого-то статуса э, ⁇ это очень важно статуса в плане признания, вот чтобы как будто бы признали ваши труды, признали ваши способности, признали ваш вклад какой-то, какие-то ваши идеи. Вот внутреннее удовлетворение самим собой. И вот это вот как будто бы вас наполняет э, счастьем. Так что вы хотите здесь сменить? Вы хотите как будто бы получить э, новую возможность, да, вот что-то краски выпадает на... Как-то вот заново посмотреть на себя, оценить себя по-новому. Видите, здесь Паш держит пендакли, даже не прикасаясь к нему, как некое такое, что-то такое драгоценное. Вот Вы как будто бы хотите к самому себе, к самой себе так относиться, очень бережно, как самое дорогое, что есть в вашей жизни. Знаете, вот как будто бы, если мы говорим о статусе, то... И какое-то такое детище ваше, которое было очень важным, значимым, знаете, вот как самый большой успех в вашей жизни. Вот для кого-то успех, да, это вот именно э, родить ребенка. Для кого-то успех прям самый, всей его жизни это написать книгу. Для кого-то, например... М -м -м. Я не знаю создать колоду таро вот это вот какая-то гордость вот здесь вот ощущение того что вы как будто бы либо хотите найти это либо э, хотите сделать совершить какие-то шаги чтобы достичь этого вот. чем вы хотите гордиться не знаю здесь вы думаете думаете Пока вы еще не определились, видите, выпадает, есть какие-то идеи, но конкретной формы это еще не принимается. Здесь вот по пятерке жезлов, знаете, вы как будто бы рассматриваете одну и ту же ситуацию по-разному, то есть, а может быть это, это какой-то подход, но есть здесь идея по божу кубков, есть какая-то мысль, есть какая-то мечта, и вы очень хотели бы как будто бы ее реализовать, и вот тогда какое-то ваше, вот я говорю, ваше детище, оно должно реализоваться. И тогда вы почувствуете гордость. Я это сделал. Я не знаю, там книгу хотели написать. Я это написал. Создать, я не знаю, тело э, своей какой-то мечты. Вот вы вкладываетесь, вы работаете, и вот вы смотрите в зеркало, вы гордитесь. То есть вы понимаете, какой это был труд, сколько сил, сколько времени вы вложили. Вот здесь вот это вот чувство гордости, оно меня не оставляет в покое. У меня прям такое, знаете, вот удовлетворение. Хорошо, совет вам, на что вам нужно посмотреть, чтобы, возможно, это как-то найти а, на аркан повешенный. О чем он здесь? Здесь такое чувство, что вот как будто бы все сухо. И то, что вы ищете, оно идет э, от головы. А вот вам как будто бы надо посмотреть на, на, на ваши чувства, обратить внимание на ваши эмоции, возможно, на свою интуицию. Но здесь, скорее всего, э, вот то, что вы хотите, оно как-то придет к вам эм, через эмоции, через состояние. Вы как будто бы себя, знаете, вот сухие, вот как земля сухая, треснутая, ей не хватает воды для того, чтобы увлажнить. Вот у вас как будто бы мозг, то, на что вы опираетесь, то, как вы думаете, он сухой. Сухая логика. То есть вы рассматриваете разные варианты, и здесь не хватает вот этого, знаете, наполнения. Ну, к примеру, вы хотите открыть свой спортзал, вот и чисто логически начинаете рассуждать здесь вот вот этот вот орган должен стать здесь вот до дорожка беговая, ну, то есть, исходя из логики. А такое ощущение, что вот если бы вы больше опирались на свои внутренние ощущения, вы бы поняли, что, а вот здесь вот не хватает, я не знаю, там, элементарно какого-то специального освещения, чтобы расслаблялись, не знаю, что-то такое, как-то вот по-другому украсить, чего-то добавить. Вот здесь вам не мешало бы прислушиваться, к своим ощущениям, причем это может быть не только как интуиция, а может быть ваше решение, оно придет тогда, когда вы, я не знаю, переключитесь на эмоции, влюбитесь элементарно, да, либо поедете куда-то отдыхать, будете в расслабленном состоянии, так лежать, например, на берегу моря, наслаждаться, и вдруг вам придет какая-то идея. То есть не, не, не от головы здесь идет, а именно по покупкам, по состоянию души, то, на чем вы работаете. Здесь вам нужно уйти от трудоголизма, от того формата, вот как вы делаете каждый день одно и то же и одно и то же. Вот вам от этого нужно уйти. Здесь абсолютно другой подход нужен, какой-то не то чтобы творческий а здесь вам не хватает энергии состояния вот видите здесь вам надо расширить как-то свою мечту свои, свои какие-то планы цели делать их более масштабно может быть вы мыслите как-то слишком узко ну то есть не глобально здесь надо здесь расширения не хватает Возможно, расширение вашего сознания. Возможно, что-то масштабировать как-то. Вам это дается пока очень трудно, сложно. Вот вы должны дойти, например, до королевы педакли, либо до аркана звезды, а вы, тройка, а вы только на тройке педакли. То есть только, только начинаете строить. Берите шире. Берите шире, берите больше, берите масштабнее. То есть, знаете, не, не мыслите в категориях, там, опять-таки, если мы говорим просто по, про спортзал, что вот это будет вот спортзал там в районе, например, э, там, я не знаю, нашего города. А вот представьте, что если бы это была, например, сеть спор спортзалов, да, то вот как бы она выглядела, как бы вы управляли, на что бы вы обращали внимание. Такое ощущение, что вы здесь как будто бы переключите свое внимание есть что-то что вы тут не видите солнце но ну, вы не видите вот в том что вы делаете видите эмоции опять вы не видите э, четкую яркую картинку где вот вам не хватает радости от того что вы делаете э, счастье вот состояние не хватает понимаете вот этого когда я ну состояние индивидуальности когда я кайфую от того, кто я есть уже. То есть вот здесь масштабировать, да, что я уже победитель. Видите, что у меня уже это есть. Возможно, вам этого представления не хватает. Вы как будто бы, знаете, вот не верите. Я же говорила про состояние гордости. Вот здесь вы как будто бы не верите в себя. А вам надо поверить. Наполниться этим состоянием, и тогда, возможно, здесь, знаете, такое ощущение, что вот у меня есть, например, там бюджет. Условно говоря, 5 тысяч. Вот я на 5 тысяч, как будто бы я должна это все рассчитать. А вам не надо себя ограничивать бюджетом. Мечтайте масштабнее, да, там, я не знаю, на 100 тысяч. Будет некомфортно. Но вот именно вот этого состояния мечты, оно привнесет вам какие-то детали, которые э, можно будет привнести в вашу задумку. И пускай она не будет стоить там на 100 тысяч, но вот э, чисто визуально, может быть, ее ценность, значимость, она будет такая. Возможно, перспектива вы к этому придет. Здесь я не могу сказать, но здесь как будто бы касается что-то э, даже не столь профессиональной сферы, как таковой, да, работы, сколько вот этого вашего внутреннего ощущения. Угу. Совет вам, ну вот, девятка кубков, наполняйтесь, наполняйтесь удовольствием, кайфуйте, ощущайте эти эмоции. Здесь э, нужно будет идти другим путем. Видите, прошлое нужно будет оставить позади. То, что э, вот какая-то сдержанность в прошлом была эмоциональная холодность, вот это вот должно измениться. Ваш эмоциональный план должен измениться. Прекратите себя ограничивать. Вот и постоянно бесконечно балансировать. Сидите вперед, да, но вот какая-то в состоянии открытости, в состоянии доверия, в состоянии вот этого вот ощущения, знаете, какой-то любознательности детской, да, что вот а будет все окей, а будет, а как, а как может быть еще по-другому? Здесь эмоций не хватает, здесь очень много сухой логики, здесь идет перекос, поэтому вы вы опираетесь на свой опыт, на свои знания. А то, что вам нужно, оно из другой сферы. Оно из сферы иррационального. Вам иррациональное здесь необходимо включить. Вот такая была у меня для вас и э, третья позиция. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что в четверг будет прямой эфир. Приходите, приглашаю. Подписывайтесь на мой новый канал. Всем пока-пока.